давайте знакомиться. Меня зовут Алина, я руководитель тренд-проекта «Лучше из Таиланда». И я хочу сегодня рассказать, почему я вообще начала заниматься этим проектом. И это, тесно связано как раз-таки со спиной. Я начала этим заниматься, потому что у меня у самой была проблема со здоровьем. Когда мне было 20 лет, мне врачи сказали, что я больше 5 лет прожить не могу. У меня были протрузии практически во всех отделах позвоночника. Говорят, что так не бывает, но вот это была моя ситуация было э, после замерзшей беременности э, сепсис и на самом деле меня с трудом спасли все было через реанимацию через клиническую смерть э, и потом когда меня начали лечить меня до такого состояния что я просто уже не могла вставать я не могла ходить без посторонной помощи у меня были дикие боли мне делали укол в позвоночник этом след и э, я пыталась обращаться к мануальщикам, я пыталась делать какие-то дополнительные вещи, но в итоге массажи мануальщиков, они пришли к тому, что у меня просто началась нестабильность диска, то есть протрузия плюс нестабильность дисков. И я уже просто жила в корсете в ортопедическом, в ошейнике, и мне предлагали ставить инвалидность. И на самом деле меня это очень сильно задело, я отказалась, сказала, ребят, ну вы издеваетесь, мне 21 год, какая инвалидность. Я буквально год назад была цветущей здоровым" человеком, да, который а, в горы в поход ходил, который а, вел активный образ жизни, и тут, оп, мне инвалидность. Я просто не могла поверить этим словам, и я отказалась, а, чтобы мне оставили инвалидность. И в очередной раз, когда у меня а, съехал диск позвоночный, у меня от него половина тела, приехал на, на дом травматолог, а, и, видя мое состояние, у меня просто была истерика, что я понимала, что прогнозы врачей, они правдивы, что в самом деле... Лет я не проживу, что в любой момент может просто съехать диск и пережать окончание и как бы все. И кроме того, очень тяжелое было состояние, было нервное истощение, было физическое истощение. Я весила всего 35 килограмм. И когда он увидел, что я вот в астерическом состоянии, начал со мной общаться. и... Вот та, то, что он мне тогда сказал, это полностью перевернуло ход событий, то, что было дальше. Он э, сказал следующее. Ты чего так рано сдалась, девчонка? Ты че вообще? Ты зачем веришь традиционной медицине? Есть же много альтернатив. Да, поставлю тебе крест. И что повод сдаваться? Пока все не перепробуешь, значит, что как бы все. А, и он ушел, и после этого я, когда пошла на очередную визит к невропатологу для очередных уколов в позвоночник, я просто забрала с собой свою медицинскую карточку и больше я там не появлялась. И я начала искать альтернативы. Долго. Я пробовала вообще все, что можно. Мы перепробовали всех мануальчиков, всех там бабок, шаманов, каких-то там ведумов, которые были. Но в российских много, я изнавла, российских сама, но российских было очень большое количество. Мы перепробовали все БАДы, которые нам подворачивались под руку. От чего-то становилось лучше, от чего-то становилось хуже нет, наоборот, лучше не становилось ничего, а с чего-то становилось хуже, с чего-то не было результата. Когда бы еще не было результата, то еще было нормально. Но часто было, что я начинаю а, пить, через месяц у меня все ухудшается, а, состояние еще хуже становится. И я в итоге вышла на тибетскую медицину. А, это были БАДы. Я не буду называть название компании, потому что сейчас а, эта компания, она уже не очень популярная, и там уже качество продукции не то. Я просто перестала принималась в этой компании, потому что продукция уже была не та. И э, на тех БАДах, плюс, кроме того, я изучала силу мысли, я работала с дыханием, э, я делала физические упражнения. Даже вот лежа в постели я разрабатывала э, кисти, руки, ноги, хоть что-нибудь, э, чтобы хоть как-то что-то активизировать. Э, я прочитала очень много литературы на разные темы, и психологии и по работе с подсознанием, и многие-многие-многие вещи. И на самом деле, вот именно вот работа с подсознанием, дыхание, аффирмация, вот это все, оно давало результат, но очень-очень медленный. Когда я вышла на эту э, тибетскую компанию, э, которая э, продавала БАДы, кроме того, они обучали основам тибетской медицины, рассказывали, объясняли взаимосвязь в организме. Мне кажется, очень понравилась их философия, то, что они рассматривают на Востоке наш организм, рассматривают как единое целое. Если на Западе медицина – это наука о болезни, то на Востоке медицина – это наука о здоровье. То есть там все идет на то, чтобы поддержать здоровье, и там все органы, они взаимосвязаны. А, органы взаимосвязаны с эмоциями, с проявлением, со всем остальным. То есть а, а там не лечится какой-то один орган. Там лечит вообще организм в целом, чтобы а, полностью восстановить баланс. И мне очень понравилась, на самом деле, эта идея, и я начала в эту сторону копать. А, признаюсь честно, за месяц, за, за месяц, на самом деле, у меня был очень сильный прорыв, я набрала 10 килограмм веса, я вот так смогла снять ошейник, в котором я уже жила, корсет, и я смогла пойти просто походкой по жизни. Да, первое время каждый шаг мне, мне стоил вообще дикое поле. Это было очень э, неприятно, но постепенно, постепенно, постепенно мне становилось все лучше лучше и лучше. И через полгода, когда меня увидел э, мой невролог, и э, он просто остановил машину, он бросил, а я иду такая вся на каблуках, у меня все хорошо. Ну, уже тогда, в принципе, были, был дискомфорт, но уже я могла даже на шпику стать я на каблуках, он встанавливается в машину, бросает, подъезжает, говорит, это ты? Я говорю, я. Ты живая? Я говорю, да, я еще и хожу. Приехали ко мне, а приезжаю, он делает а -а, осмотр, говорит, слушай, ну этого не может быть. Я говорю, ну как не может быть? Вот вы видели, вот мои а -а, результаты. Вы сами это вот как бы делали, снимки, вы это вот все вот прописывали, все... А Он что-то делала? расскажи, что же ты делал, как ты в Москву поехала, тебе операцию сделать, как? Я говорю, не делал мне операцию, в Москву я не ездила, я вот начала вот делать это, это, это, начала вот пить вот это, вот, и вот у меня вот такой результат. Вот нет, так не бывает. Скорее всего у тебя просто ошибочный диагноз. Угу, конечно. Вы сами поставили мне ошибочный диагноз. На этом на самом деле мы с ним распрощались и дальше вот э, в чем была проблема пила, это были на основе э, гриболинги и кардицепса. А знаете, в чем э, опасность э, препаратов на основе линжи? Вы как-то сказали, мне звонил э, лидер другой сетевой компании, и он таким заговорческим толк, э, голосом говорит, а вы знаете, то, что ваши препараты наносят вред здоровью, что их опасно принимать? А у меня была уже большая структура, потому что фигня... Ну, Наталья, здесь очень интересный момент с этим грибом. Есть на самом деле есть разные компании выпускают разный продукт. И здесь как бы насчет этого гриба давайте я вам расскажу более подробно да, то, с чем я столкнулась. На самом деле был линджи плюс кардицепс. Кардицепс, он тоже растет в Тибете, он паразитирует из куколки в гусеницу. В гусенице он пускает споры, простая в гусенице. То есть такой э, грипп-паразит. И вот эти вот э, препараты, которые имеют, э, являются иммуностимуляторами, они э, помогают совершить скачок. То есть они подстегивают иммунитет э, для того, чтобы э, сделать прорыв из тяжелого состояния. Но долгое время их принимать нельзя. Что линжи, что кардицеп, что прочие иммуностимуляторы, если их принимать больше 6 месяцев, они делают иммунитет ленивым. То есть иммунитет, он перестает сам реагировать, он ждет, когда ему дадут стимуляцию. Вот в этом основная опасность. Я об этом предупреждаю своих клиентов. На сайте у меня есть статья, я часто об этом пишу, что линжи, тоже наши консультанты всегда говорят, Наталья, есть, я, <смех> разные показатели, я согласна. Я сама просто получила результат на этом, и... но дальше, дальше. Я совершила этот скачок квантовый, да, из лежачего состояния входящее, вроде более-менее все нормально, но дискомфорт у меня в спине все равно оставался. Шея, спина, я постоянно что-то пыталась сделать, чтобы снять боль в спине, в позвоночнике. На самом деле я припробовала кучу массажистов, кучу всяких методик, даже вот в пластыре, да, вот я снимала по точкам боль пластырем, когда было очень больно, есть специальные пластыри, я потом о, о них отдельно расскажу. Но это все давало временный эффект. боль они опять возвращались, особенно осень, весна, проблемы с погодой, и все. У меня все начинает ломать, у меня все начинает ныть. Но я уже могла жить. Я уже не выживала, я уже не была в общинном состоянии. Я уже могла жить. А, так, у меня телефон включил, сейчас я его включу, чтобы подсматривать за комментарием. Вот. Все изменилось, когда uh, уже я смогла работать, уже я смогла найти мужа, выйти замуж. Uh, то есть я уже была полноценным человеком, который уже мог вести полноценную жизнь. И потом мы с мужем uh, поехали в Таиланд. Uh, он мне как-то так предложил, говорит, а поехали в Таиланд? А поехали. И uh, уже собираясь в Таиланд, я узнала, что там очень хорошие массажи, что там очень хорошая тоже медицина, которая отличается от тибетской. И туда мы первым делом приехали за здоровьем. Мы думали, пожить здесь несколько месяцев, а потом поехать домой. Ну, муж у меня программист, ему все равно в какой-то точке не рожить. Главное, да, чтобы интернет был. Вот. И мы приехали, я начала ходить на массажи, и там я познакомилась с тайскими бальзамами. Это такие вот э, мази, которые втираются в суставы. Э, в спину, э, во время массажа тоже массажисты добавляют. Я познакомилась э, с владельцей тайской аптеки, с тайской травницей, а, и причем, да-да-да-да-да, да, да, да, да, да. Так я понимаю, что очень хорошо знакома с бальзамами, да. А, и она мне дала листовки, знаете, вот здесь есть туристические аптеки в Таиланде, а, и там вот есть листовки на русском языке, написанное описание. А, и как-то мы с ней так познакомились, разговаривались, и она говорит, говорит, вы, вы русский, по-английски говорите? Я говорю, ну да. Такое такая редкость, что русский по-английски говорят. Обычно вот у меня говорит, вот, такая вот дилемма. Uh, я хочу тоже для русских туристов начать продавать свою продукцию, uh, но я не уверена, что вот у меня вот листовка есть. <laughs> да. <laughs> у меня, говорит, есть листовка, и я просто uh, не уверена, что то, что здесь написано, это правда. И... Я начала ей переводить на английский, то, что здесь написано, она просто так взялась за голову. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же такое? Пуэрария при онкологии ни в коем случае нельзя. Ну почему нельзя? Ну, пуэрария она же стимулирует эстрогены, других тоже гормонов, и она стимулирует рост клеток. То есть если есть у человека уже онкология, она стимулирует рост ее. Если ее нету, она предотвратит ее появление. Но если у человека уже есть раковые клетки, по арю нельзя. И мы с ней начали сотрудничать, я к ней приходила, и она мне по каждому вот БАДу, который она продает, она мне перевод... ну, на тайглише объясняла, что это, я это переводила на русский, и потом я это все начала вкладывать в блоги. И там как раз-таки она мне помогла подобрать препараты, которые помогают при болях в спине. Позже расскажу. И на самом деле у меня было как бы уже больше не так беспокоило, как бесплодие. Мне в 20 лет тогда же мне сказали, что у меня детей вообще не может быть никак, от слова никогда. И потом позже мне поставили дисфункцию коренной и сказали, что вот из-за этого у тебя не может быть детей. И я приехала и всех задал вопросом, говорю, ребят, вот дисфункция коренной как решить, как решить. И мне она рекомендовала травку, которая называется... И эта травка, она э, восстанавливает почки, и она выводит мочевую кислоту. Э, мочевая кислота, она откладывается в мышцах, в сухожилиях, в суставах и вызывает болезненное ощущение. Э, и вот после того, как я пропила э, несколько вкусов этой травки, чтобы восстановить свои почки, у меня начали уходить с боли в спине. Бальзамы плюс вот эти вот... Ну, я на самом деле много всего пила, потому что я хотела... Э, чтобы у меня был ребенок, и я хотела, чтобы у меня был здоровый ребенок, я много чистилась, я много себе восстанавливала. И в итоге в 30 лет я стала мамой. Говорили, что у меня полное бесплодие, и э, я не смогу никак иметь детей. А в 30 лет я стала мамой. А у меня родилась прекрасная здоровая малышка, но на самом деле здесь тоже была проблема. Так. Повторите, э, травки, я потом отдельно отдельным блоком я расскажу полностью по травкам, кошачий ус. Я покажу баночку, расскажу, как это называется. Расскажу, все, потому что я все графики изучала для себя первым делом, потому что я восстанавливала свое здоровье, и для меня эта тема очень важная. Вот. И еще у меня есть такая особенность организма, что у меня, я в России, я в России никак не могу, то есть, если принимаю какие-то химические препараты, у меня дикая реакция на них. То есть у меня влазит вся побочка. И это у меня с детских лет, то есть, когда мне делали манту, она мне вот такая вот раздувалась, здоровая, мне там давали какие-то таблетки от туберкулеза, э, да, у меня начиналась тоже сыпь на руках, то есть, вот все, что вот можно, у меня вот вылазила. И мне говорят, что у меня аллергия. Начала обследоваться в Таиланде, выяснила, что аллергии у меня нету, выяснила, что у меня просто гиперчувствительность. А, то есть, мне сказали, это не лечится, потому что это особенность иммунитета. То есть я не могу, как нормальные люди, принимать обезболивающие антибиотики без последствий серьезных для себя. И так получилось, что мне сделали кесерево. Мне сделали кесерево. И очень сильно, всем чем могли, потому что там была реанимация, у меня была остановка сердца. То вот, вот, есть, чтобы мне вернуть жизни, тоже меня еще больше завели химией. И эта химия, она э, выходила из меня очень долго. То есть до беременности у меня не было боли в позвоночнике вообще. Я была абсолютно здоровым человеком. Э, я носила здесь по местным горам, водопадам, всем остальным. А вот после того, как меня порезали, я полгода вообще не могла ходить. Потом, потом, э, у меня начались боли опять в позвоночнике. У меня начались боли в позвоночнике. И я... А, пришла сюда в отделение позвоночника, в бангон патайя говорю, товарищи, мне надо сделать МРТ всего позвоночника. Он так на меня смотрит, говорит, зачем? Я говорю, у меня в прошлом были протрузии, в предгрыживая состояние позвонков во всех дисках позвонка, во всех отделах. Пожалуйста, сделай мне МРТ, я хочу знать, в каком состоянии у меня сейчас позвоночник. Он говорит, ну, у тебя не может быть такого. Я говорю, почему? Потому что ты пришла своими ногами. Поэтому быть не может. Хорошо, мне сделали э, МРТ полностью всего позвоночника, в МРТ была найдена одна маленькая протрузия в шее. За 10 лет э, я восстановила хрящи позвоночника. Я изучала эту информацию и нашла где-то исследование о том, что все наши органы они способны к самовосстановлению. И э, у каждого органа есть свое время восстановления. Быстрее всего восстанавливаются, если не ошибаюсь, э, клетки э, эпители, которые высидают желудок. Там буквально в течение дня это все восстанавливается. Э, очень быстро восстанавливается печень. Так что если там, у человека цирозия, если создать э, правильное условие и дать нужное питание, плюс да, там, дополнительные травками, печень тоже восстановится. Позвоночник он восстанавливается 10 лет. Чуть больше через, через 10, я сделала через 12 лет а, снимок, и я увидела, что у меня практически все восстановилось. Так что если у вас есть какие-то серьезные проблемы с позвоночником, и вы думаете, что процессы необратимы, вам сказали, что процессы необратимые, не, не верьте. В ваших силах все изменить. Из чего все начинается? С чего я начала свое восстановление? Первое это была мысль. То есть если у вас есть стимул к восстановлению, если есть желание жить, просто первый вопрос это зачем? Вам здоровье. Вот пока вы не ответите на этот вопрос, зачем вам избавиться от боли в позвоночнике, у вас не будет мотивации делать упражнения, делать зарядку, ходить там на массажи, искать какие-то комплексы. Происходило у меня... Я, на самом деле, да, здесь вопрос из зала, да, как это все происходило у тебя, конечно же, гониспособен самостановится, да. Как у меня это все происходило, когда я поняла, скажем так, углубилась в китайскую философию, в тибетскую философию, в философию тибетской медицины, я поняла, что оно зависит от многих факторов. Это от моих мыслей, от стрессов, которые а, я испытываю, да, а, от питания, от окружения, ну, воздуха и все остальное. И если же в новороссийске я не могла повлиять на воздух, да, у нас там в своем заводе находится, а, то я могла то есть стараться контролировать, а, не злиться, не раздражаться, для эмоции. А, и я могла управлять своим питанием. А, я до сих пор не пью coca там и прочие всякие химические вещи. Я не ем химические соусы. То есть э, я с, э, до сих пор на натуральном, таком, э, полноценном, здоровом питании. Э, Причем как бы я без перегибов в палке, да, у меня недавно у меня был прикол, мне просто захотелось есть мясо. Где-то полгода я не ела мясо, ела только рыбу. Мне просто его не хотелось. Не потому, что вот я решила, да, что я теперь стану веганом, а вот мне вот птичку жалко тоже есть, но абсолютно спокойно. Я просто не хотела есть мясо. То есть я прислушаю, что я хочу сейчас. Если я не хочу, есть, я могу не есть. Я не могу есть день-два, для меня это нормально. Если я хочу, есть, я ем. А, и я прислушаю, что я хочу, что сейчас нужно моему. Да, факторов много. Я не за философ, я увлекаюсь психологией с 17 лет, и сейчас э, у меня сертификат коуча. <свят> да, я вообще я люблю исследовать э, разные вещи. Э, мне интересно изучать психологию людей, мне интересно изучать вообще психологию всяких явлений, все явления. да. Мне интересно все, что связано э, с моим здоровьем. У меня на самом деле грандиозные планы на жизнь, у меня есть стимул. У меня есть, зачем вставать по утрам и делать зарядку. У меня есть стимул, зачем я сижу там на определенной диете. Да? У меня есть стимул к тому, чтобы что-то делать и развиваться. Потому что у меня очень большие планы, далеко идущие вперед. и Чтобы их воплотить, я должна быть здоровой. У меня просто горят глаза, когда Я думаю о том, да, что, что, у меня в будущем, что я там себе напланировала, и эти цели, которые я перед собой поставила, они действительно зажигают мне глаза, да? И я вот стремлюсь к этому и заботиться о себе, поддерживать себя, чтобы у меня была возможность э быть в, хорош в хорошей форме, да. Также да, да, Наталья, вот, я тоже учусь всему, э люблю знать многое всего, да. э есть одно индийское посольство, которое говорит, если э, к 30 годам ты не стал сам себе врачом, ты приблизил себя к смерти. И пришлось гораздо раньше <связываться> разбираться во всем. Э, но у нас такая, такой у нас менталитет, не грянет, да, может не перекреститься. Э, то есть на самом деле мы начинаем задумываться о своем здоровье только тогда, когда у нас случаются серьезные проблемы. Но сейчас вот я общаюсь в клубе предпринимателей, и очень многие люди, что мне очень приятно, те люди, которые управляют бизнесами, они заботятся о своем здоровье, потому что они понимают, что здоровье дает продуктивность. То есть когда у тебя все болит, ты не можешь эффективно управлять бизнесом, ты не можешь принимать какие-то решения, то, что тебя обрекает боль, да? ты не можешь вывести свой бизнес на новый уровень. Когда у тебя ничего не болит, когда у тебя легкость, когда ты хорошо себя чувствуешь, у тебя есть сила и энергия на всем. Вот, также, также для решения проблем с своим позвоночником я прошла с обучения тайскому массажу. Я училась в течение месяца, я обучалась тайскому традиционному массажу, массаж горячими мешочками, масляный массаж, также токсен, токсен гуаша. Приезжаю в Россию, я это делаю редко, ко мне выстраиваются в очереди для того, чтобы чтобы я решила какие-то проблемы. То есть я разработала методику, которая массажа, который помогает э, снять боли буквально за один сеанс. То есть я приехала к родителям, у меня папа вот так вот ходил. Просто не мог, у него защемило что-то вот в спине, и вот он, вот он ходил вот так вот, все. И после, после одного сеанса массажа он выпрямился.